День погас и золотой Вечер лег синей птицей назови, И закат догораешь на земле, Прощай свой привет. В этот час, волшебный час любви, Дня. Будет ночь и будет новая луна, Нас будет она. Пусть ночь я над водой, Молодую луною, По самой яркой звездой Будет наша любовь.